Друзья, всем привет! С вами Максим Темченко. и э, Это не совсем обычный формат видео, который вы видите обычно на каналах. Обычно я где-нибудь с путешествий, с видео, либо в студии снимаю. На этот раз я решил немножко разбавить э, контент, который выдаем. Я решил сделать э, такую серию интервью с очень интересными и компетентными людьми, экспертами и теми людьми, которые действительно разбираются в э, некоторых темах глубже, чем я. Поэтому я вам с удовольствием представляю Максима Петрова это Очень приятно. инвестиционный консультант, управляющий партнер Max Capital, образовательный проект в сфере инвестиционной грамотности. Если вы смотрите мои видео, то, наверное, больше погрузились именно в финансовую грамотность. И сейчас мы зайдем в области инвестиционной грамотности, инвестиционных разных фишек и подходов. Что хотелось бы сказать? Во-первых, сразу скажу, что я подготовил такую серию видео, потому что на эти темы можно разговаривать бесконечно. Тем не менее, я решил взять несколько интервью, поэтому следите за каналом, следите за темами, которые будут появляться. И если вам тема инвестиций актуальна на ближайшее время, то Максим Петров расскажет очень интересные стороны про то, что называется пассивный доход, как заработать в кризис как начать инвестировать, как распределить инвестиционный портфель и все, все, все остальное касаемо инвестиций. Хорошо, буквально пару слов о себе, чтобы представить нашей аудиторию, чтобы рассказать, чем ты занимаешься, как давно ты этим занимаешься и почему тебя стоит послушать в области инвестиционных вот этих вот таких вопросов. Ну, угу. вообще в сфере инвестирования я с 2005 года, здесь мой путь, наверное, начался... Ну, стандартным способом, то есть в 2005 году начал работать в тройке диалог крупнейшей инвестиционной компании на тот момент в России. А, проработал до момента, когда компанию купил Сбербанк, в какое-то время проработал в Сбербанке. А, и здесь моя, соответственно, специализация, моя экспертиза заключалась в том, что я работал, с, вообще тройка диалог работал в регионах с состоятельными людьми потому каким образом грамотно формировать инвестиционные портфели, а, повышать доходность, при сопоставимом уровне риска. То есть, соответственно, с 2005 по 2012 год экспертиза была именно в этом. После того, когда компания купила Сбербанк, я работал уже в Центрально-Черноземном банке Сбербанка России, в отделе организации работы с состоятельными клиентами. Там основные задачи, которые требовалось решать, что в этот период как раз-таки у Сбербанка было... А, рыночные ставки по кредитам начались, а, при этом доходность депозитов находилась по-прежнему на самом низком уровне всех а, коммерческих банков. И задача была именно для состоятельных людей, чтобы они не выводили свои депозиты из Сбербанка, сформировать инвестиционный портфель с целью повышения доходности. При этом сохранения приемлемого уровня риска. В общем, здесь, а, словами, ты работал с людьми, у которых было много денег в рамках да, серьезных да. компаний, которые привлекали да. инвесторов с большими суммами. Да. А после этого, соответственно, у меня а, началась самостоятельная работа в какой-то степени, я ушел из наемного труда по найму, и у меня дозволось вопрос повышения осведомленности людей об инвестиционных продуктах, которые есть. То есть моя миссия как раз-таки заключалась в том, что те знания, которыми обладаю лично я в сфере управления капиталом состоятельных людей, чтобы эти знания стали доступны массовому массовому сегменту до да, среднему классу непосредственно а, и про... родилась вот как раз таки родился проект в 2017 году это макс Capital образовательный mm -hmm. то есть здесь мы как раз таки и повышаем уровень осведомленности что такое инвестиция а, с чем люди часто путают инвестиции то есть люди просто мы понимаем что люди даже не понимают правильные инвестиции что это такое как это понимают финансисты успешные инвесторы то есть туда попадает все под гребенку а, каким образом формировать инвестиционные портфели сколько должно быть консервативных инструментов сколько должно быть рисковых в чем риск как можно ускориться ну, получить более высокую доходность какими рисками это сопряжено какие опасности в этом случае возникают ну, то есть вот, вот это по сути то, что делаем сейчас, это знания, которые доступны для состоятельных лиц, чтобы они стали доступны и людям с меньшим уровнем дохода. А насколько применимы знания, доступные для ну, не знаю, миллионеров, тех, у кого действительно там, большой портфель для инвестиций, насколько эти знания могут быть вообще в принципе актуальны для людей, у которых там немного денег? Ну, я не знаю, допустим, 100 тысяч, 1 миллион, 2 миллиона рублей. Насколько, ну, вот. Ну долларовый миллионер, инвестор, например, да, или просто частный инвестор там, с полумиллионом рублей. Насколько похожие подходы к инвестированию денег состоятельными клиентами и вот такими начинающими инвесторами? Вот в этом случае, в этом ну, в предложении этого вопроса, кстати, очень, очень хороший вопрос. Начиная с нулевых годов в индустрии финансовой индустрии произошла смена парадигмы и Смена парадигмы, она как раз была обусловлена тем, что появился интернет. То есть раньше э, крупному инвестору, финансисту, да, я не знаю, там, Соросу, тому же самому, каким-то крупным банкам, им для того, чтобы осуществлять операции транза, ну, транзакции по операциям, чтобы переводить капитал, необходима была очень серьезная инфраструктура. Финансовая инфраструктура, то есть, чтобы можно было спокойно и быстро по щелчку пальца перевести деньги из Америки в Россию, из России в Китай, из Китая там, в Европу. То есть это требовало очень дорогой инфраструктуры, потому что многие операции подтверждались документарно, по факту, еще чему-то. Да? И, соответственно, эти люди, почему они богатели, во-первых, они обладали информацией, проверенной информацией, на которой можно было зарабатывать. И второе, основное преимущество, которым они владели, это заключалось в том, что они быстро могли перемещать капитал. В точке роста, где это наблюдалось. У обыкновенного человека, у которого там 1000 долларов, у него такой возможности де-факто не было. То есть, э, эта инфраструктура просто сама по себе очень дорого стоила. И то, что мы наблюдаем сейчас, то, что происходит в настоящий момент, как раз-таки заключается в том, что сейчас, даже в России, имея капитал в 1000-2000 долларов, фактически можно открыть брокера и иметь выход на 25 мировых площадок. Ну, то есть инвестировать с небольшими деньгами туда так да. хочется. Раньше такой возможности не было. Раньше на уровне инфраструктуры уже возможность не не была, появилась. Получается, да. что, ну, я резюмирую, да, к вопросу. Получается, что человек с небольшими деньгами может инвестировать точно так же, как человек с большими деньгами, инвестируя практически в те же самые инструменты. На уровне инструментария и на уровне инфраструктуры у него такая возможность появилась. Okay. Но при этом... У большинства людей, опять-таки, в голове, ну, чтобы выходить на глобальные рынки, мне нужно иметь 1, 2, 3, 5 что, миллионов долларов. Миф, что нужно очень много денег. Что нужно Хотя чтобы... это давно уже не так. Ну, не то, что давно, но, наверное, лет пять назад пороговая сумма снизилась где-то до 10-20 тысяч долларов. В настоящий момент есть брокеры, которые открывают брокерские счета от 1000-2000 долларов и предоставляют выход на глобальный рынок. То есть на уровне инструментария и... На уровне инфраструктуры это уже доступно. Супер. Теперь это недоступно на уровне головы, да, то да. есть потому что люди не понимают, Но... а что. Поэтому а и занимаешься это... просвещением, да. чтобы донести в том числе эту мысль до людей. Хорошо. Тогда такой вопрос. Э, немножко сводим к теме сегодняшнего интервью сегодняшнее э, и конкретно это интервью я хотел бы посвятить пассивному доходу, потому что один из самых частых вопросов в сфере инвестиций это э, первое, это как заработать на инвестициях, ну в смысле там как вложить там не знаю 100 тысяч и получить миллион, например. И второй вопрос, как жить на процент, то есть как так инвестировать, чтобы ну, не работать, получать пассивный доход и, собственно, на этот процент жить. Вопрос такой, что отличает эти два подхода? Ну, то есть есть ли принципиальная разница в том, чтобы жить на пассивный доход с инвестиций или там зарабатывать на инвестициях? Конечно, разница есть. В первую очередь это касается ну, двух понятий. То есть первое, что хочется сказать, что пассивный доход — это миф. То есть вот в большинстве своем когда с людьми общаюсь, как а, ну пассивный доход когда человек говорит вот ну опять же есть состоятельные люди которые понимают что пассивный доход он не заключается в том что ты что-то сделал разово и у тебя постоянно деньги капают нет то есть в любом случае если мы говорим об инструментах пассивного дохода но ну, для кого-то это недвижимость да, для кого-то это инструменты с фиксированным доходом облигации допустим да то есть есть определенный заранее срок, есть определенная сумма, которая тебе вернется по окончании этого срока, и есть сумма, которую ты еже ну, раз в два года будешь получать купон, который ты получаешь. Но опять-таки, даже у облигации есть срок обращения, то есть она через пять лет заканчивается, и ты в любом случае вынужден будешь вернуться к этому процессу, потому что тебе облигацию с, этой, с этими деньгами, надо будет что-то получить. Поэтому вот классическое представление, что ты что-то сделаешь такое, Куда-то вложишь, и у тебя пассивно это будет, это нет. Ну, банк, например, банковский вклад. Положить Бан, деньги банковский, на банковский вклад, в... у тебя закончился срок банковского Надо вклада, опять тебе продлевать. нужно принимать решение. Mm -hmm. То есть это решение, это действие, это анализ того, что yeah, ты ну, Я думаю, на такие действия готовы. На такие действия готовы подходе, как там много работать кажется что ой что-то надо ну, для этого работать То есть, э, правильно понимаешь что в таких инструментах про которые ты говоришь это те инструменты которые предполагают ну так скажем контроль этих инструментов когда что нужно да переходить с одного инструмента там с одной ценной бумаги например в другую да либо просто следить за этим портфелем и его там балансировкой хорошо э, тогда такой вопрос э, с какими инструментами ну ты больше рекомендуешь работать. Какие инструменты есть пассивного дохода в целом? Да? Вот ты назвал недвижимость, ты назвал mm -hmm. облигации, купонный доход. А какие инструменты вообще в принципе есть, и в каких инструментах, ну так скажем, ты больше рекомендуешь находиться, да? или какие есть различия между разными инструментами? Ну, еще просто в продолжении пассивного дохода, да? и потом перейдем непосредственно к инструментам, которые используются. То есть, что значит пассивный доход? Это значит, что у человека заранее определен денежный поток от его инвестиций, с которые он будет получать. Соответственно, это должны быть какие-то определенные гарантии, то есть фиксированный определенный доход, который непосредственно нужно получать. И в этом случае, когда говорим про пассивный доход, к таким инструментам относятся недвижимость, но опять-таки не недвижимость, потому что кто-то считает, что я куплю недвижимость, буду сдавать посуточно, это не пассивный доход, это это впахивать нужно. Если мы говорим, что недвижимость, которая куплена, сдана управляющей компании и управляющая компания на регулярной основе делает какие-то определенные фиксированные платежи, да, это пассивный доход. Если вы покупаете фонд недвижимости, то есть что такое фонд недвижимости? Есть фонд который покупает несколько объектов недвижимости, гостиниц, например. И эти гостиницы создает Хилтон, управляющая компания. То есть, есть управляющая компания Хилтон. эти объекты недвижимости, гостиничные комплексы выставлены под эгиды Hilton, собственником этих объектов недвижимости выступает фонд, а Хилтон только управляет, берет комиссию, за что платит, соответственно, фонду комиссию. Это тоже пассивный источник дохода, потому что есть диверсификация, по различным гостиницам, профессионально управляющая компания, которая работает, и здесь идет определенный пассивный источник дохода на автомате, да, который получается. Это облигации, то есть облигации, это инструменты с фиксированным доходом, это уже инструменты рынка ценных бумаг. То есть здесь тоже сразу определяется, какую сумму эмитент облигации берет, на какой срок он планирует ее взять, и как часто он собирается выплачивать проценты, которые заранее известны. Тут уже возникает вопрос кредитного риска. Да? То есть одно дело дать в долг Сбербанку, и совсем другое дело дать в долг ну, какой-нибудь неизвестной компании, которую рынок еще не знает. То есть, соответственно, здесь можно найти потенциально более высокую доходность, если ты разбираешься, как эти облигации... О Каких особенно? цифрах идет речь? Ну, приведи для примера, что с недвижимостью через управляющую компанию, например, и что с облигациями, какие проценты... Доходности можно ожидать Ну корректно сравнивать по странам, да, то есть еще и должна быть диверсификация по странам если мы Ну то есть в России де факто фондов недвижимости как таковых нету то есть были попытки в начале 2000-х годов запустить фонды недвижимости. Многие застройщики, кстати, упаковывали свои девелоперские проекты фонда недвижимости, но это не было классическим инструментом инвестирования. То есть такие элементы, наверное, больше распространены в Америке и в Европе. Если там говорить о доходности, которую получают фонды недвижимости, это порядка ну, от 1,5% до 4% годовых может составлять доходность. Ну, регулярная, которая непосредственно поступает. Uh -huh. Если говорить про те же самые облигации, уже зависит от того, что это за облигация. Самая надежная это государственная облигация. То есть, допустим, облигации Соединенных Штатов Америки, всем известные трежерис. Да? То есть, они в настоящий момент десятилетние облигации. То есть, если вы даете в долг Америке на 10 лет, в настоящий момент доходность составляет 1,6%. То есть, на каждые вложенные 100 долларов вы будете получать 1,6 долларов дохода без учета подоходного налога, да, то есть облагаемого. Поэтому порядок цифр примерно такой. 1,6% это получается, допустим, если ты хочешь жить на 1000 долларов в месяц, ну, к примеру, да? да. И мы говорим про пассивный доход, если ты хочешь жить на 1000 Какой долларов. сколько капитал нужно иметь? 0,16. Нужно 6... Так, сейчас, 1000 долларов в месяц. 6,5 миллионов, получается, где-то долларов нужно иметь. Да. То есть, если у тебя будет 6... Если, друзья, у вас будет 6,5 миллионов долларов, то вы можете занять э, США дать в долг, дать в долг, Соединенным Штатам Америки и жить тысячу долларов в месяц, иметь пассивный доход. Вот как жить на пассивный доход на процент. Да, а основная... Другие а, есть основная варианты, основная... Ну, то есть <связь> <связь> без 6,5 миллионов долларов какие-то. А, это, ну то есть э, чудес не бывает. То есть, когда мы говорим об инвестициях, это основы основ всего. Есть баланс трех составляющих. Доходность, надежность, ликвидность. То есть вот три составляющие, которые с собой, между собой, никак не пересекаются. Если вы хотите иметь что-то доходное и надежное, то вы должны быть готовы вкладываться на очень длительный промежуток времени. Неликвидное. Неликвидное. Если вы хотите иметь в короткий промежуток времени высокий доход, вы должны быть готовы принять на себя существенный риск, связанный с тем, что сами в принципе не расплатится. А это мы говорим, опять-таки сейчас мы затронули инструменты, фиксированного какого-то дохода, да, то есть где прогнозируемые платежи, рентные платежи, потому что обычно на год заключаются, где облигации идут, и второй момент, второй элемент, да, это уже, наверное, вопрос, когда ты являешься собственником компании, которая тебе выплачивает процент с прибыли, но Дивиды. прибыль, она уже начинает дивиденд, но прибыль, она может плавать, и здесь, соответственно, нужно смотреть на то, какие, какие компании выбирать. Ну, то есть как истории, которые можно посмотреть, допустим, BMW в евро платит в районе там, 3% дивидендной доходности. А British Petroleum или Shell, то есть нефтегазовые компании, они обладают дивидендной доходностью там, в районе 4% в долларах. В принципе, тоже интересно, привлекательно. Но дело в том, что если мы говорим про облигации и недвижимость, и банковский депозит, что вы заранее знаете, какой процент вы получите, то когда инвестируется в акции, в пассивные, ну, то есть там классического пассивного дохода не получится. В акциях можно смотреть еще и на финансовую отчетность компании. И Хорошо, вопрос такой, ну, сразу просто предвосхищая вопросы. Mm -hmm. Есть какие-то другие еще инструменты получения пассивного дохода, там больше, чем там те же самые 4% годовых в валюте, если мы говорим про пассивный доход? Ну, какие-то, может быть, более сложные, не такие долгосрочные чтобы резюмировать ответ на вопрос как жить на пассивный доход то есть вот или единственный вариант вот шесть половиной миллионов долларов сделать тогда 1000 долларов будет пассивно в любом случае пассивный доход очень важно понимать что пассивный доход речь о пассивном доходе она может заключаться тогда когда или у вас у вас уже есть капитал то есть сначала нужно сформировать капитал, который будет генерировать этот пассивный доход. Если у человека есть 100 тысяч рублей, окей, он купит облигацию, он может быть даже купит фонда недвижимости, да, но при этом опять-таки доходность, которую сейчас. он получает. То есть задача же какая? Задача инвестора в чем заключается? С течением времени перевести свой капитал, который он получает, продавая, ну, по сути, собственное время, свои знания, навыки, умения, перевести в финансовый капитал, который будет в дальнейшем кормить его самого. Вот. Поэтому, если подходить с этих позиций, с позиций финансистов, альтернатив, как таковых, существенных пассивному доходу, кроме названных историй, в принципе, как таковых нет. И здесь вопрос просто грамотного, грамотно разбираться. В России есть акции, которые генерируют дивидендную доходность там, в районе 6-8-10 процентов, которые можно покупать и получать пассивные источники дохода. У нас, не знаю, Максим, с тобой есть инвестиционные там портфели, в, да, в которой включена компания, которая обладает див доходностью в районе 10%. Это уже в два раза выше, чем депозит, допустим, того же самого Сбербанка. Хорошо. Ты проводишь вебинары еще на тему пассивного дохода, да, создания пассивного дохода. Там идет речь об этом, как, как из 6,5 миллионов долларов, ну, я больше посчитал, я как не могу сейчас посчитать в районе... Вот у нас 12 тысяч долларов получается за год, разделить на 0,15, да, полтора процента, если будем, 80. Надо самому посчитать, сейчас не могу так на, на, на скидку. Просто так интересно, сейчас. 800 тысяч долларов нужно. 800 тысяч долларов под 1,5% годовых, тогда будет получаться 1000 долларов в месяц. 800 тысяч долларов. Да. 800 тысяч долларов под 1,5% годовых, получается 1000 долларов в месяц. Вот, не 6,5 миллионов. Я да, ошибся. Да, 800 тысяч. Вот. долларов. Так что, Но ну это уже ближе. 800 тысяч это сейчас по курсу рубля где-то около 50 миллионов рублей. Но опять же вопрос, 50 миллионов рублей, чтобы получать 60 тысяч рублей прибыль. Ну да. То есть при прочих равных условиях, в принципе, можно купить недвижимость, да? Ну или если в банк, вы... банк просто по 4%. 4%. Или в банк по 4%. По, вот. Да, гораздо больше. Но, опять получать доход будете в этом случае в рублях. Да, да. И вопрос, что будет с долларом, если он увеличится в цене там. Хорошо. А, у тебя есть вебинар, посвященный пассивному доходу. Что на этом вебинаре? О чем ты рассказываешь? У нас буквально там еще там ну, короткое интервью если хочется разобраться более подробно с темой, то это вот на вебинар, что там будет? Там, соответственно, мы разбираем, в принципе, что такое пассивный доход, более подробно, да, то есть какие риски, соответственно, бывают, какие заблуждения и мифы у людей в голове есть по поводу пассивного дохода, мы тоже часть сейчас их обсудили. И здесь, соответственно, дается некая такая установка, что ну, людям всегда легче разбираться в системе, то есть когда есть система определенная, векторные точки, на которые можно поставить, на которые можно ориентироваться, то в этом случае в дальнейшем на основе системы гораздо проще принимать решения. здесь, ну то есть... Что является пассивным доходом, что не является пассивным доходом. То есть Каким образом оценивать облигации. То есть, как, потому что есть облигации США, да, самое надежные вопросов нет. Можно дать в долг Соединенным Штатам Америки, у них очень большой долг, но есть другие облигации, да, которые приносят более привлекательную норму прибыли. То есть доход еще в облигациях может формироваться не только за счет купонного, за счет движения цены облигаций. И второе, соответственно, когда мы говорим про пассивный доход, мы говорим про э, дивидендную стратегию. То есть что это за дивидендная стратегия, что она предполагает на какие ключевые параметры компании нужно обращать внимание, чтобы самому, не имея какого-то там специализированного образования в институте вузе, то есть на какие основные, основные параметры, какие нужно смотреть на на бумаге, чтобы соответственно выбрать, включить. И мало того, мы в рамках данного класса понимаем, что люди так, как они только начинают свою... Ну, то есть по сути финансовое образование именно в сфере инвестирования мы даже даем уже нами отобранные бумаги угу. то есть если человек хочет получать пассивный источник дохода если у него есть какой-то достаточный капитал для этого то в этом случае мы даем конкретные инструменты список как в облигациях так и в акциях дивидендов причем Хорошо. как в россии так и за рубежом вопрос получается ну мы посчитали да опять же да получается 1000 долларов пассивного дохода в месяц при 800 тысячах это при полтора да? процента то есть кому этот, для кого этот вебинар вообще? Для тех, у кого есть там миллион долларов, или ну, потому что если такие доходности, то там ну, есть 100 тысяч рублей, что там с этим на пассивный доход уже не выйдешь. А, но это немножко другой блок. То есть, вообще в институте финансовых консультантов за рубежом это очень распространено. Есть такой параметр, что у вас должна быть подушка финансовой безопасности и количество инструментов, которые, вернее, количество, процентное соотношение капитала, ну, то есть, условно, у вас есть 100 тысяч рублей, общий капитал, всякое бывает, и вам 35 лет, то 35% активов, 35 тысяч рублей, должны быть размещены в надежные инструменты, то есть, по сути, в инструменты это, пассивного дохода. Это как раз и есть тот самый, окей. И да. получается, что у нас же, опять, российская ментальность в чем заключается? А скажите мне, куда вложить, чтобы я мог получить там в 2-3 раза больше через 3 месяца? В итоге люди теряют, снова восстанавливают. Окей, то есть... И здесь получается как раз-таки: если говорить для кого, да если даже у вас есть капитал 10 тысяч рублей, и вам 35 лет, 3,5 тысячи рублей у вас должны быть в инструментах пассивного дохода. Супер. То есть, это получается по сути вебинар о том, как распределить свою часть инвестиционного портфеля, отвечающий за консервативные инструменты да. с целью сохранения. И ну, то, что называется не потерять деньги, да? не заработать на этом кучу денег, а да? именно не потерять и постепенно, чтобы они, эти деньги работали, а не просто там ну, лежали в тумбочке, короче говоря. Да? Супер, спасибо. А, тогда, если эта тема интересна, я все-таки рекомендую каждому ознакомиться с этой темой, потому что получаю очень часто вопросы по поводу того, что ну вот мы сделали там подушку безопасности, куда ее можно хранить в каких, каких инструментах. Дальше, когда уже формируется сверх подушки безопасности инвестиционный портфель, там есть две части. Да? Это вот часть, которая на сохранение, консервативная часть, равная возрасту в среднем человек И вторая часть агрессивная. Так вот, это как раз вебинар про пассивный доход, посвящен консервативной части портфеля, о том, как, соответственно, сберегать эти деньги и сделать еще на этом пассивный доход. А Суда там же будут уже и миллионы долларов, и... Такой весомый уже пассивный доход. Спасибо большое за ответ на вопросы. Друзья, если вам эта тема интересна, внизу под этим видео я оставлю ссылку на вебинар Максима и там уже более подробно, несколько часов он уже расскажет более подробно, разложит эту тему. Если видео понравилось интервью и было полезно, ставьте лайк. Если есть что сказать, обязательно пишите в комментариях. Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к пассивному доходу вообще. Хотели бы вы когда-нибудь выйти на пассивный доход? И когда В ближайшее время или, может быть, там, пенсию, например, сформировать себе пассивный доход, да. когда-нибудь к этому в тропу. Ну там вот еще немножко раскрыть, если интригу, то есть я конкретно привожу примеры, то есть у меня есть портфель для моей дочери пятилетней, семилетней, и есть инвестиционный портфель для моей мамы, который, соответственно, 75 лет составляет. То есть в зависимости от возраста, то есть человек может под себя подобрать, что конкретно нужно включать. Даем стратегии, даем инструменты, я думаю, это действительно очень полезно, нужно. Поэтому тоже могу присоединиться к призывам Максима. Рад будут встречи и рассказать про это более подробно. Супер, спасибо, Максим. До встречи. До свидания.